Короче говоря, что в моем iPhone? Это был понедельник, обычно рабочий, учебный ничем не примечательный день недели. По обыкновению я сидел дома и залипал в свой iPhone. В этот раз решил позалипать чуточку дольше обычного. Вдруг помимо приложений на основном рабочем столе я заметил еще две папки с установленными, но почему-то неиспользуемыми программами. Я решил посмотреть, что установлено на моем iPhone. Я сидел 5 минут, 10 минут, 20 минут, просидел целый час. Как вдруг меня осенила идея стать блогером и рассказать своим подписчикам, что установлено на моем iPhone. Я создал канал, начал снимать видео, начал монтировать видео, смонтировал видео, сделал крутую превьюшку, загрузил видео на свой канал с нулем подписчиков, опубликовал его, было четко, поделился обзором на своей страничке ВКонтакте, скинул ссылку своим друзьям, а также сыну маминой подруги. Наверняка он посоветует мой ролик своим друзьям, а тогда я стану знаменитым. Прошло несколько часов, в дверь постучали, затем позвонили, я удивился, подошел ближе, спросил, кто там. Это доставчик пиццы самому известному блогеру с обзором, что в его iPhone я обрадовался открыл дверь на пороге стоял мой троюродный друг хм. и неплохой обзор получился но самое смешное что ты включил камеру на том моменте когда типа закончил снимать видео поэтому ты сделал все что с тобой произошло за эти минуты после обзора и набрал уже 1 миллион шестьсот пятьдесят три тысячи двести просмотров Я решил заснять ролик еще раз. но ну, а что, первый блин всегда комом. Друг сказал, что поможет мне настроить оборудование для съемок. Но для начала любезно попросил меня выйти из комнаты. Спустя 15 минут друг уже заканчивал подготовку к съемке, я уселся на стул, друг включил свет, я подсоединил петличку, друг включил камеру, я взял в руки iPhone. друг взял в руки айфон, и это было странно, я сделал вдох, сделал выдох и тут понеслась. На первом рабочем столе у меня расположены только часто используемые мною приложения, карендаль, футы, календарь, погода, фото и камера находятся на верхней позиции. Затем идут несколько банковских приложений от двух разных банков, Рокетбанка и Тинькоф, самые любимые, не будет лишним, но по ссылке в описании вы можете оформить одну из двух двух карт на выборы получить денежный бонус, а лучше две сразу и тогда удвоить свои шансы. Четко. Немаловажно является утилиты инвестиций, ведь мало кто знает, но полгода назад мы с другом открыли свой брокерский счет и стали настоящими инвесторами. А канал это так всего лишь хобби. Кстати, недавно мы создали новую крутую схему по экономии на школьных обедах. Взял у мамы 200 рублей, и заплатил за обед всего 180 и инвестиции. Идиот! Следующими по очереди идут стандартные акции от Apple и еще одна программа, связанная с финансами – PayPal. Ничего удобнее стоковых заметок на iOS я пока что не находил, поэтому какие-либо идеи к видео или быстрые наброски сценариев я делаю именно здесь. Связываться со своими родителями, родственниками и друзьями удобнее всего по WhatsApp и конечно же обычные звонилки. Bear – еще одно приложение, которое иногда используется уже для полноценного написания сценариев к нашим видео. примере, если не взял MacBook в дорогу, то можно спокойно поработать на своем iPhone, ведь самый топовый фишкой именно этих заметок является интерфейс, никаких отвлекающих элементов, перед вами только белый лист бумаги, на котором можно реализовывать самые смелые идеи и решения. Следующим по списку идет обновленное приложение AnyTrans. На нашей памяти это один из самых удобных файловых менеджеров для передачи данных не только между iPhone и компьютером без проводов, но и между двумя iOS-устройствами. Кстати, через AnyTrans довольно просто загружать музыку из ВК, видео с YouTube, фотографии, документов PDF и другие типы файлов за считанные секунды. Достаточно запустить браузерную версию AnyTrans, на компьютере отсканировать QR-код через Aintrance на iOS в меню Scan и придавать данные между гаджетами. Подожди, а ты откуда знаешь это приложение? Э, так я скопировался программы с твоего iPhone на свой через утилиты Unitrans для компьютера. А еще я сделал себе рингтон, создал резервную копию по Wi-Fi и вообще заменил это утилиту iTunes. Э, кстати, сейчас у Unitrans проходит конкурс на новый AirPods и колонку home от Apple в честь 18-летия iTunes. Э, участвовать можно по ссылке в описании. Что что уж, этот. Файловый менеджер мы с уверенностью можем рекомендовать своим подписчикам к установке. Ссылка в описании. Практически всю свою любимую музыку я слушаю по семейной подписке через Apple Music. Ну а что, я же инвестирую в ценные бумаги. Могу позволить оплачивать родителям и себе 269 рублей в месяц. Мы с другом любим спорт, потому что... <свистит> спорт это жизнь. С помощью утилиты Энерго мы отслеживаем расписание нужных нам групповых тренировок в одноименном клубе. Посещаем мы его не менее трех-четырех раз в неделю. Кстати, самое время начать заниматься спортом и приводить себя в порядок зимнему времени. По-моему, я уже готов. Поскольку я учу английский и поступаю на Яньяс, то прекрасно должен знать, что Лондон is the capital of Great Britain и Northern Island. С этим мне помогает Мультитран и Яндекс Переводчик. Преимущество первой программы заключается в доскональном переводе слова, словосочетаний или фраза в различных категориях. Переводчик от Яндекса же удобен в возможности оффлайн-перевода без интернета. Пригождается в самолете, на озере, в лесу или поле. А медиатека – онлайн-сервис для просмотра зарубежных сериалов. За 599 рублей в месяц вы получаете широкие возможности максимально насладиться просмотром долгожданной картины на iPhone или iPad. С помощью жестов можно регулировать уровни громкости и яркости экрана, дабы не отвлекаться от просмотра. Также присутствует функция незамедлительной смены языка для основной озвучки. Кстати, именно через этот сервис не только можно, но и нужно посмотреть сериал «Чернобыль» от HBO. А еще лучше сделать это на языке оригинала. Вот и Ютокинг и баут, бро. Дальше идут приложения от YouTube. Студия для отслеживания статистики по роликам и прямым трансляциям, и обычно клиент-сервисы для просмотра видео. Даже блогеры иногда смотрят своих любимых блогеров. Круто! Я набрал дыхание в легкие, приготовился рассказывать про приложение из Дока и второго рабочего стола. Но тут же выключилась камера и проинформировала нас о севшем аккумуляторе. Хм. Ну ничего, разобьем ролик на две части. А пока смонтирую эту. Если что, пицца лежит на столе. А мне пора. Чао, какао! что если я люблю колбаску конец первой части, короче говоря, что в моем айфон? Приветули. мы очень старались над этим роликом. Если первая часть видео, короче говоря, что в моем iPhone наберет 2000 лайков, мы сразу же приступим к съемкам второй части и расскажем вам об оставшихся приложениях. Также не забывайте про все программы из этого видео, ведь ссылки на них оставлены в описании под этим роликом. Надеемся на вашу поддержку в виде лайк этому видео, и подписки на наш канал. Благодарим за просмотр.